Всем привет! Сегодня с вами видео расскажу, как поставить пароль на учетную запись Windows 10. Итак, поехали. Нажимаем кнопку Пуск, выбираем параметры, выбираем учетные записи. Учетная запись у меня Самовар. А нас интересует вот вариант входа. Выбираем пароль и кнопку Добавить нажимаем. Вводим новый пароль и подсказку. Подсказку напишем «Тест». Нажимаем «Далее» и нажимаем «Готово». Все, если мы с вами перезагрузимся, у нас э, учетная запись спросит пароль. Если мы захотим его убрать, то таким же методом провалимся в параметры в учетной записи, варианты входа пароль и теперь у нас вместо кнопки добавить есть кнопка изменить нажимаем изменить вводим наш текущий пароль нажимаем далее и здесь мы ничего не вводим поля у нас остаются пустыми нажимаем далее готово все пароль у нас удален ребята если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока Uh -huh.